всем привет мы сегодня ловим призрака в прямом эфире параллельно записываем ролики на youtube go go go go go да да да именно а, Итак, так спугнуть призрака датчик движения и избежать от призрака у нас получается сложность безумия Короче, я придумал, знаете что, я буду всегда пить таблетку перед заходом в дом Потому что я устал умирать от АЕ О, кукла воду, отлично Так, стоп, а, а места нету там Все, ладно, идем в подвал А, потрогала дверь. Какую потрогала дверь? Ага. Так, ну ладно. Ну тогда что? Еще потрогала? А эту не трогаешь? Ты что, здесь что ли? В прачке? Либо в коридоре? блин тут нычки нету кстати а тут и тут нет господи спугался опять говорю надо как-то меня легко забойтить на донат но это точно спасибо без звука да мне кстати нравится без звука играть будете мне помогать Ну, следующий без звука идем на кошмаре да пойдем наверное на профи уже не интересно. А как я буду слушать? Ну ладно, разберемся. А, нет, стоп, подождите. Возьму термометр. Ты, ты всегда, кстати, когда на тебе рулетка выпадает, у тебя всегда без звука идет. Почему-то. Что у нас был э, челлендж? Какие еще, я не помню. Без предметов был. Ой, нифига кость лежит. Милыш, что рулетка есть. Оба, на. Здравствуйте. Ага, вот мы тебя нашли. Вот ты, попался призрак. Давай нам призрачный огонек по-быстрому. Что-то полетело вверх. Нет, мне показалось. Я не говорю, что я милый. Господи, что происходит? Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой, ты старый, ты молодой, ты злишься ты молодой, ты молодой. Ты не молодой. Ты где? Ты где? Ты где? Ты не тут, что ли? Да не тут. Да-да-да, такая, типа, очень мило, очень классно, так мило. Очень мило. Очень классно. Но мило не ты, Адонат. Да нет, это не оскорбление же. Так, ладно. Да мне бы еще понять, кто это переметнулся. Наталья, либо это Саша. Кто из вас? Признавайтесь. Так, у нас улики нету, но есть подозрение, что это фантом. Чую. А, кстати... Нина, давай там, что-то мы тебе призраку. А, значит, это Саша. Все, все. Ну, Саша, тебя вычислили сразу, видишь? Моментально. Саша убежала от нас. Говорит, не буду ваш YouTube смотреть. Сейчас мы кучки сделаем, чтобы, может быть, он покидает. А у нас улики то вообще никакой нету, получается, еще. Так, он здесь еще? Да, ну и ладно, я тогда выключу свет. Можешь пораться еще попробовать? Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ну, горе слону горе, точнее, можно проверить, как? Вот так. Ладно, пойдем, пойдем из, из машины посмотрим. теперь ну саша а тебя тут все тебя тебя не прощает на ютубе получается все так э -э, посмотреть Блин, мне показалось то фантом такой звук был как у фантома я не знаю почему А, блокнот, блокнот, блокнот, блокнот. Видим, видим, видим, видим. А, пальцем показываю. Ой, блин. А, стой! А, подожди, это не горю. Не-не-не, это не горю. Это не горю, это блокнот. Это не диаген. А если это -то Е? когда ты отошла, был этот, Ханту. <смех> так, ну ладно, мы проверим uh, Юкай. Юкай Миража, миража сейчас проверим Мы сейчас проверим миража И мы проверим фантома, наверное И мы кинем туда крест Ну да Я вычеркнул горюй диагена А что не так? А! все, я понял Спасибо <с or something> Так, ну это не морой а, подожди, нет, это не морой. А... Ну ладно, остальных мы проверим, в принципе. Не ту улику выстрел. Ну, бывает, с кем не бывает. Возраст дело такое. Стоп говно. Какие стопы, Нин, это о чем? Какие-то стопы тут. Крест сюда кинем. Uh, он ушел, <смех> поздравляю А <смех> я... А я же выпил таблитосы, когда зашел сюда Поэтому, может быть, он не нападает Я не знаю, куда он ушел, интересно Он же не может далеко уйти А, нет, он сюда ушел Так, ну ладно, мы тогда крест... Как-нибудь Вот Так, надеюсь он в углу не заспавнится Не-не, не в подвал Не надо, пожалуйста, в подвал А, я и солил. Опять напугался Опять пердечный сриступ Кстати Дай нам знак О, кстати Дай нам знак Дай нам знак Это же не может быть мираж Что я рассыпаю Конечно, все, все, растерял Растерял этот Короче, да мы сейчас уходим Посмотрим этот А что такого? Гифка нормальная Современная, молодежная что не нравится, не понял Я, кстати, эту гифку настраивал Это самая первая моя настройка Когда я еще год назад начинал Бам, свет А все? А у меня нычки-то есть? Ага, есть, нету Почтите, давайте мы найдем сейчас нычку. Стоп, а что у меня? А. ну что-то куда-то ушел. Стоп, а у меня нычки. А у меня нычек нету. О! Ужас, ужас, ужас. Так, ну здесь нычка есть. И здесь есть. Она отлично. Um, горка вода камень точит что не понял так у нас а, кукла а, кукла кукла у нас кукла получается мы сейчас просто возьмем и на полтора мы сделали кучку ага а куда я прятаться буду блин это далеко бежать эта кружка откуда прилетела со стола мне кажется или это полтергейст Сейчас я пойду за куклы схожу, короче, и попробую послушать и вычеркнуть. Но мне кажется, может быть, полтер. Короче, как определяется моя удача? Мы нажимаем сейчас один раз и сразу охота. Нет. Шаги обычные. Эй, ты куда пошел? Иди сюда. Алло. Алло, призрак. Ну ты что, не дойдешь до меня? Давай, мы тебя смотрим. так но ну пока ничего не понятно как зовут человека с опросом никак а там что было был я просто не видел ник или что или где или какой какой никак не понимаю так, ну, короче, это не быстрый призрак. А, а, кстати, я на духа не засек, да? Подождите, надо на духа засечь время. Секундомер. Поехали. Ждем охоту следующую. По идее, у меня сейчас ноль рассудка. Кучка лежит. Но я кучку неудач на самом деле, расположил. Сейчас включу везде свет, чтобы мне было не страшно убегать. А, я понял, короче. Я понял про что вы. Я, Господи. А Фотик? А что он здесь появился? О, нет, нет, стоп. Сейчас подожди Да блин, все раскидано, мне кажется, это полтергейст Какие еще есть приколы? Так, он там ходит Все, дорожка полтергейста сделана Так, тем, не... тем временем у нас прошла минута Минута прошла Ждем охоту Она же фантома не может быть, ну да Анекдоты? Ну, колобок повесился, не надо писать. Так, прошло полторы минуты. Охоты нету. А может быть она не начинается, что у меня рассудок высокий? Ну, ждем еще полторы минуты. Понятно. Так, он не появится сейчас здесь? То да У меня было такое. Прошло две минуты. На тебе обувь. Собираем обувь. на ка, собачка, милая. Здравствуйте. Тем временем прошло две с половиной минуты. Русалка села на шпагат. Не, это, конечно, гениально. Это у тебя откуда такие анекдоты? Так, прошло почти три минуты. Если сейчас начнется охота, значит это дух. Я забыл, у нас еще челлендж без звука. Слушай, ну ровно три минуты прошло. Да блин! блин это либо дух либо Полтер. но разбрасывался зачем эту дверь потрогал это дух это дух зачем эту дверь потрогал а он подождите а он чувствует как ну типа видит когда я дверь трогаю так сейчас три минуты перерыва а нет не